Уважаемые дамы и господа, <coughs> прошу прощения, наш эфир продолжает встреча с Алексеем Орловым в программе «Моя Америка». Алексей, добрый день. Добрый день, Толя, не прощаю. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Вот я сейчас вам нарисую картину и прошу вас угадать, где и когда это происходит. Картина такая. Страна будто бы вымерла. Школы, университеты пустуют. Кинотеатры и театры закрыты. Рестораны и бары на замке. На улицах больших городов редкие прохожие. Собрания с числом людей более 50 запрещены. Врачи и медсестры работают с тройной нагрузкой. А между тем страну ждут выборы. Дамы и господа. Когда это происходит? Ну, знакомая картина, правда? Но картину, которую я нарисовал, это не сегодняшняя картина. Это картина 100-летней давности. Такой была Америка в 1918 году. В начале этого года, в январе 18, на весь мир обрушился невидимый враг, болезнь. Это был испанский гриб. Испанка, так называли эту болезнь, и тогда никто не опасался, чтобы его обвинили в расизме, в неуважении к Испании, еще в каких-то грехах. Испанка. С января 1918 года по декабрь 1920 испанкой болели не менее 500 миллионов землян. 500 миллионов. У нас нет точного установленного числа умерших. Называют 17 миллионов, называют 50 миллионов. Кое-кто говорит о 100 миллионах. В Соединенных Штатах скончалось 670 тысяч человек. 670 тысяч. Октябрь 1918 года стал самым смертоносным месяцем в нашей стране. 195 тысяч жертв испанки, 195 тысяч, октябрь 18 года. И в октябре все еще продолжалась мировая война, в Европе гибли американские парни. А в следующем месяце, в ноябре, должны были состояться промежуточные выборы в Конгресс. Но мировая война и болезнь, косившая же ежедневно тысячи и тысячи, не заставили Америку перенести выборы. Выборы состоялись вовремя, 5 ноября, за 6 дней до подписания перемирия в мировой войне. И, дамы и господа, это был не первый в истории страны случай, когда война не отменила выборы. В июне 1812 года, 1812 год, началась англо-американская война. Она вошла в историю как война 1812 года, хотя закончилась только в январе 1815. В штатах Новой Англии, это у нас Массачусетс, Коннектикут, Мэн, Вермонт, род айленд в этих штатах войну 1812 года называли Войной Мэдисона и обвиняли президента Джеймса Мэдисона в нежелании решить миром спорные с Англией вопросы. В первый год войны 1812 состоялись выборы. Мэдисон был переизбран на второй срок, а война продолжалась. В августе 1814 года англичане захватили Вашингтон, сожгли Белый дом и недостроенные еще Капитолий сожгли другие правительственные здания. И несмотря на военные бедствия, осенью 1814 года состоялись промежуточные выборы в Конгресс. В это время в бельгийском городе Гент воюющие страны Англии и Соединенные Штаты уже вели переговоры о мире. Мир был подписан 24 декабря 1814 года. Но в то время не существовало не только телефона и интернета, не существовало телеграфа. Сведения о мире достигли берегов Америки уже после того, как американцы под командованием Эндрю Джексона разгромили англичан под Новым Орлеаном 8 января 1815 года. Итак, мир был подписан 24 декабря, а спустя три недели битва и англичане разгромлены. Это у нас война 1812 года. Обратимся к гражданской войне. В 1864 году год президентских выборов и выборов в Конгресс. Соединенные Штаты сотрясала гражданская война. Мы знаем, южные штаты, образовавшие конфедерацию, сражались за независимость от Союза, от Северных Штатов. И вряд ли кто-либо, наверное, упрекнул президента Авраама Линкольна, если бы он решил отменить в этот год выборы. Но Линкольн, Линкольн считал невозможным нарушать Конституцию, хотя это следует подчеркнуть. Он не исключал, что может проиграть выборы. 22 августа. 64 -го года 1864 года. За два с половиной месяца до выборов председатель Национального комитета Республиканской партии Генри Реймонд поставил президента Линкольна в известность. Письменно поставил. Он пишет «Вам грозит поражение от кандидата Демократической партии Джорджа Маклеллана». Я напомню, в начале войны генерал Маклеллан командовал Потомской армией, это была главная армия Северян на Восточном фронте. А в январе 1862 года главнокомандующий армией Союза президент Авраам Линкольн отстранил Маклеллана от командования армии. Он считал, что Маклеллан недостаточно решителен в организации наступательных операций. И вот спустя два года бывший генерал, бросил вызов президенту. Маклеллан хотел прекратить войну и заключить мир с конфедерацией, причем его позицию одобряли многие уставшие от войны жители Северных Штатов. Но Авраам Линкольн, президент Линкольн, категорически отвергал мир с конфедерацией, поскольку мир означал раскол Соединенных Штатов на две страны. И вот председатель Национального комитета республиканской партии Рейтман пишет Линкольну, «Пенсильвания и Индиана склоняются на сторону Маклеллана. Будучи нью-йоркцем и хорошо зная обстановку в городе, Реймонд предсказывал, в штате Нью-Йорк вы, мистер-президент, можете проиграть кандидату демократической партии Маклеллану более 50 тысяч голосов». Цитирую Маклеллана. Прошу прощения, цитирую Реймонда, который писал Линкольну. «Ничто, кроме твердых и решительных действий со стороны правительства и его друзей, не может спасти страну от прихода к власти ее врагов». Ну, республиканцы считали демократов врагами, и мы сегодня также знаем демократы друг друга считают врагами. Это Реймонд написал Линкольну 22 августа. И вот утром на следующий день, 23 августа 1864 года, Линкольн положил перед собой письмо Реймонда и написал меморандум. Этот меморандум дает понять каждому, он не намерен отменять выборы, в которых ему грозит поражение. И если он проиграет, он готов сотрудничать с победителем. Цитирую Линкольна. Этим утром, как и в несколько прошедших дней, кажется весьма вероятным, что моя администрация не будет переизбрана на следующий срок. После чего моей обязанностью в деле спасения Союза будет сотрудничество с президентом-электом между выборами и его инаугурацией. Между выборами второй. 8 ноября 1864 года и инаугурации 4 марта 1865 года до 1937 года инаугурации были 4 марта. Итак, между выборами 1864 года, 8 ноября, и инаугурацией 4 марта 1865 года было почти 4 месяца. Авраам Линкольн напасался, что если проиграв на выборах, он не будет сотрудничать с Макмеллоном, то тем самым может способствовать поражению в войне с Конфедерацией. Окей, выборы состоялись срок, Линкольн победил в 22 штатах из 25, в том числе в Индиане, Пенсильвании и Нью-Йорке. Это у нас 1864 год. Давайте вернемся в 1918. В то время президентом Соединенных Штатов был Вудро Вильсон. Историю Вудро Вильсон знал превосходно. Он писал о ней книги, преподавал в университетах. Я напомню, он был президентом Принстонского университета. Ему в голову не могла прийти мысль об отмене или переносе выборов в Конгресс в 1918 году из-за войны и эпидемии гриппа. За пять дней до выборов он отменил запрет на массовые собрания. Кандидатам в палату представителей в Сенат разрешили встречаться с избирателями. Были, конечно, кандидаты, которые не хотели рисковать своим здоровьем, они общались с избирателями, не выходя из автомобиля. И выборы состоялись на намеченный срок. Завершились выборы сокрушительным поражением партии президента-демократа Вильсона. До выборов его однопартийцам принадлежало большинство мандатов и в Палате представителей, и в Сенате. На выборах республиканцы приобрели 25 мандатов в Нижней Палате, 5 мандатов в Верхней Палате. Обе палаты Конгресса попали под контроль республиканцев. И это имело далеко идущие последствия. В 1919 году контролируемый республиканцами Сенат отверг вступление Соединенных Штатов в элегу нации. Нация была создана странами-победительницей в войне, создана по инициативе Вильсона. И республиканцы сохраняли большинство мандатов в обеих палатах Конгресса до 1930 года. Великая депрессия. Великая депрессия не отменила выборов в 1932 году. Уровень безработицы в это время достиг почти 25%. И выборы, конечно, состоялись в срок и в 1944 году, в разгар Второй мировой войны. Я напомню, что четырьмя годами ранее, в 1940 Соединенные Штаты в войне не участвовали. Давайте подведем итог. В истории не было случая, чтобы какое-либо бедствие в нашей стране, будь то война, будь то экономический кризис, будь то эпидемия, заставило бы федеральное правительство отменить выборы и перенести их на более поздний срок. Бывало, когда обрушившееся несчастье заставляло перенести местные выборы, подчеркиваю, не общенациональные, а местные Самый свежий пример. Во вторник, 11 сентября 2001 года, 11 сентября 2001 года, в Нью-Йорке должен был состояться первый этап выборов праймерис у демократов и республиканцев, первый этап выборов мэра. Но в этот день, 9-11, мусульманские террористы атаковали Нью-Йорк, праймерис перенесли на две недели. Всеобщие выборы мэра состоялись в срок. 6 ноября. Ну а теперь сегодня. Сегодня всерьез обсуждается вопрос, быть или не быть выбором в ноябре. Выбором президента, выбором в Конгресс, выбором губернаторов, депутатов, легистратур, мэров. Много выборов. Акцент, разумеется, делается на президентских выборах. Мы с вами знаем, некоторые штаты уже отменили первичные выборы, не назвав, впрочем, даты, когда праймерис все же состоятся ставятся под сомнения оговоренные согласованные сроки съезда в демократической и республиканской партии. Демократы уже сомневаются, смогут ли они собраться в Милоке с 30 по 16 июля. Республиканцы должны собраться в Шарлотт 24 по 27 августа. И на вопрос, который был недавно, пару дней назад задан президенту Трампу, не отменят ли республиканцы Своего съезда в Шарлотт президент сказал не отменит. Демократы уже открыто протестуют против возможного, по их мнению, решения Дональда Трампа перенести выборы на более поздний срок. До сих пор президент ни словом, ни полсловом не обмолвился о таком намерении. Но демократы уже твердят, они ссылаются на Конституцию, у президента нет права отменять выборы, сделать это может только Конгресс. Ну а если президент объявит чрезвычайное положение в стране и в связи с этим отменит или перенесет выборы, у вас нет однозначного ответа. Конституция такой ситуации не предусматривает, и нет какого-либо принятого Конгрессом закона, который предусматривает отмену или перенос выборов во время чрезвычайного положения в стране. У нас есть лишь история страны, история свидетельствует, выборы всегда состоялись в срок. Теперь предоставим слово некоторым демократам. 21 марта вероятный кандидат Демократической партии в президенты Джо Байден, я говорю вероятный, потому что он может не быть кандидатом, он сказал, нет необходимости отменять из-за вируса голосование в ноябре. Это сказал у нас Джо Слиппи Джо Байден. Конгрессмен из Мэриленда Стэнли Хойер, Мистер Хойер второй после спикера Пелоси лицова фракции Демократической партии в Нижней Палате Конгресса. Он сказал 23 марта, если угроза заболевания сохранится, голосование следует проводить по почке. Он, правда, не переменул добавить, надеюсь, в этом не будет необходимости. Сенатор Род Уайден, это мистер Сенатор-демократ из Орегона уже внес на рассмотрение Конгресса законопроект о выделении из государственной казны 500 миллионов долларов для финансирования голосования по почте. Демократка Ким Вэман, это она высокопоставленный чиновник в администрацию стата Вашингтон, она уже объявила о готовности штата проводить голосование только по почте. О необходимости проведения выборов назначенный срок 3 ноября я о по почте, если карантин в связи с эпидемией коронавируса не будет отменен, говорят исключительно демократы. И понятно почему, дамы и господа. При многомесячном карантине уровень безработицы поднимется не исключено до уровня Великой депрессии 25%. Экономика будет в упадке. Это на руку демократам. История учит. Во время экономического кризиса партия президента терпит поражение. Так было всегда. Что же касается голосования по почке, то такое голосование открывает широкую возможность для махинаций, прежде всего в крупнейших городах страны. А в большинстве таких городов правят, мы с вами знаем, демократы. Значит ли это, что демократы заинтересованы в многомесячном карантине и в экономическом упадке? Мой ответ, разумеется, нет. От эпидемии страдают все американцы, все вне зависимости от партийности и политических предпочтений. Но выигрыши, выигрыши от общенациональной болезни всегда оказывается оппозиционная партия. Перед нами много примеров. На промежуточных выборах 1918 года мы с вами знаем, партия президента демократа Вудера-Вильсона потерпела поражение на выборах в Конгресс. Великая депрессия способствовала в 1932 году победе демократа Франклина Дилана Рузвельта, и эта депрессия изгнала республиканцев из Конгресса. Экономический кризис в 1980 году способствовал победе кандидата республиканской партии Рональда Рейгана. Но у нас самый свежий пример. Выборы в 2008 году. Волна финансового кризиса вознесла в Белый дом демократа Барака Обаму и потопила надежды на избрание республиканца Джона Маккейна. Вопрос о возможном переносе выборов обсуждается, конечно, всеми американцами. Интересный опрос службы Расмуссон. А Расмуссон проводил опрос 17 и 18 марта, полмесяца назад, опрос показал, только 25% избирателей считают, что выборы следует перенести, 25%, 62% против переноса и у 13% нет определенного мнения. И нет, кстати, больших разногласий между избирателями демократами и избирателями республиканцами, когда стоит вопрос о том, чтобы перенести выборы, выступает «за». 52% республиканцев и 48% демократов, разница минимальная. Кстати, это данные середины марта, мы не знаем, какие бы данные были сегодня в первый день апреля. Дамы и господа, я любитель прогнозов, не только спортивных, но и политических. Я могу предсказать два прогноза. Первый. Выборы состоятся в 1 ноябрьский вторник, 3 ноября. Мой второй прогноз. Там, где у демократов есть возможность, они организуют массовое голосование по почте, поскольку такое голосование на руку демократам. И вот на этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе. Оставайтесь на волне нашего радио, я присоединюсь к вам после небольшой рекламной паузы. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200, и мы принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день. Алексей, добрый здравствуйте. День. У меня вот такой вопрос. Вы говорите, что штаты, которые, ну, где управляют эти демократы, могут делать по почте. А как они могут сделать? А президент и Конгресс может сказать, что пусть голосуют, но это нелегитимно, а будут только считать там, где приходят на избирательные участки, это первое. А второе из области конспирологии. Кому это выгодно? У меня создается такое впечатление, что это весь канаровирус. Демократы создали, сейчас в Америке самый больший процент зараженных, а не в Китае. Прекрасный вопрос. Я сразу отличаю. Начну со второго вопроса. Вы знаете, я не сторонник теории заговора, что демократы создали эту болезнь. Это уже, это уже нечто, что мне даже в голову никогда бы не могло прийти. Теперь, дело не в числе зараженных. Я бы обращал внимание. Ну, конечно, число зараженных это всегда при, в первую очередь привлекает. Я бы в проценте Умерших из числа зараженных. Пока что Соединенные Штаты намного опережают другие страны в том, что у нас самый маленький процент тех, кто умер, если брать процент от зараженных. Процент, число зараженных очень большое, но у нас и страна очень большая. Я, конечно, отвергаю полностью на корню, что это демократы заинтересованы в том, чтобы у нас был коронавирус. Ни в коем случае. Теперь ваш первый вопрос очень интересный. Все дело в том, что мы живем в федеративной республике. Каждый штат и У нас есть десятая поправка Конституции. Десятая поправка Конституции это совершенно прекрасная поправка. Она входит в биле правах. В биле правах всего 10 поправок. Мы, конечно, знаем первую поправку, свободу слова, вторая поправка, там можно носить оружие, пятая, не надо клеветать на себя. Но десятая одна из самых прекрасных. В десятой поправке Конституции четко записано. Каждый штат имеет право принять свой собственный закон, если этот закон не противоречит Конституции. Поскольку в Конституции ни словом, ни под словом не, об... не написано, как вообще проводятся выборы, по почте, не по почте, ну, интернета тогда не было, естественно, коне нужно было приехать или пешком пройти, каждый штат имеет право устанавливать свои правила при проведении выборов. Таким образом, если будет у нас эпидемия, то каждый штат волен, волен, принять правила, позволяющие конкретно в этом штате проводить выборы в Польше. Более того, в случае, если карантин будет во всей стране, я надеюсь, что к осени этого уже не будет, я надеюсь даже, что и в августе не будет, может быть в июле, но в принципе, предположим, наихудший вариант. Наихудший ну, худший вариант. Я напомню, «Испанка» была с января 2018 -го года по 2020 года, представляете, марта, почти что три года. Так что все может быть. Я не исключаю, что и нам придется, к счастью, надеюсь, не придется, не исключаю. В этом случае даже Конгресс может принять решение, закон о проведении выборов по почте. Хотя до сих пор это прерогатива каждого штата. Значит, если штат, скажем, ваш штат, Иллинойс, принимает такое решение, то не вправе Конгресса отвергать это право штата Иллинойс и не вправе президента запрещать. Каждый штат имеет право это сделать. Имеет право на основании 10-й поправки Конституции. Спасибо большое за вопрос. Следующий, пожалуйста. Спасибо, Алексей. Ну, следующий. Сейчас мы принимаем звонок. Одну секундочку добрый день вы в эфире алло добрый день хм. Окей. не дождался наш стиль но дело не в этом <coughs> алексей такой вопрос <coughs> а, есть ли то есть я могу понять что каждый штат может а, для себя решить принимать ли голосование по почте или нет но а, вопрос такой, если штат решает голосовать по почте, есть ли рычаги а, слежки за тем, чтобы это голосование было как можно более приближенное к легитимному, чтобы это не было free-for-all? Толя, вопрос совершенно замечательный. Значит, когда мы говорим о голосовании по почте, даже, ну, демократическом штате Иллинойс. Mm -hmm. У вас есть город Чикаго. Значит, в этом городе заправляет демократическая партия. В свое время замечательный мэр Чикаго в 1960 году произнес замечательные слова. Джек Кеннеди, он был э, другом э, э, Джона Кеннеди, Джек Кеннеди получит столько голосов, сколько требуется для победы в штате Иллинойс. Это слова, так сказать, человека. Mm -hmm. Мэра, бывшего мэра, замечательного вашего мэра, это папа, у него был тоже сын, замечательный мэр. Значит, э, по идее, по идее, на каждом избирательном участке должна быть нейтральная комиссия, скажем, комиссия, которая состоит из демократов и республиканцев, лучшего вообще беспартийные люди, которые следит за тем, как проходит голосование, а потом когда начинается подсчет в конвертах. Она следит за тем, чтобы было бы все нормально, так сказать, в конвертах. Но вполне может быть. Вот я сейчас приведу совершенно конкретный пример. Промежуточные выборы 2018 года, выборы шерифа в графстве Лос-Анджелес. Mm -hmm. Графство Лос-Анджелес – это Лос-Анджелес. Так же, как графство Кук – это город Чикаго. Mm -hmm. Значит, на пост шерифа претендовал, во-первых, Шериф, который занимал, этот пост республиканец, и у него был соперник, который работал с ним вместе, был каким-то ну, не самым главным. Шериф в графстве Лос-Анджелес, как и в Драфтеку, это считайте генерал армии. А помощник у шерифа Лос-Анджелеса был человек, назовем его лейтенантом. Закончились выборы 2018 год, промежуточные выборы. <говор> Генерал побеждает, но генерал говорят, мистер Генерал, подождите, мы еще не подсчитали все голоса, которые были посланы по почке, все бюллетени по почке. Когда через пару недель подсчитали все, что было послано по почке, то победил лейтенант, а генерал проиграл. То же самое может произойти и на президентских выборах. Окей, пока эта комиссия будет в течение недели, месяца, двух месяцев, я не знаю, какой там будет срок отведен. Может, в течение од, од, од, од, одни сутки им отведут всего на эти подсчеты тысяч голосов. Все, результаты одни, а после подсчета голосов по почте другие. И mm -hmm. это, конечно, на руку, на руку. В первую очередь демократам, потому что демократы гарантируют. Контролируют крупнейшие города. Это Нью-Йорк, это Бостон, это Вашингтон, это Чикаго, это, не знаю, Детройт, Лос-Анджелес. какой угодно. Остин, столица Техаса. И все. Поэтому а результаты президентских выборов – это голоса по всему штату. Голоса в Грасс и Кук городе Чикаго могут решить судьбу голосов спокойно совершенно в штате Иллинойс. Mm -hmm. Также горос, голоса в, штат, в городе Нью-Йорк решают голоса штата Нью-Йорк. Понимаете, поэтому, поэтому я абсолютно уверен, то есть у меня нет ни сомнений сомнения, что при голосовании по почте будет махинации всевозможные, дикие, а потом, когда... Будут подведены итоги выборов, вы можете подавать в суд, затевать в судебный процесс, там еще что-то, ни, ни к чему это не приведет. Поэтому я настаиваю голосование по почте на руку демократам. Пускай меня кто-то опровергнет с цифрами в руках. С следующий пожалуйста. Согласен, следующий вопрос, опять же от меня. Тогда, судя по логике того, что вы только что нам рассказали, э зачем вообще проводить выборы? А потому что Конституция повелевает, что нужно раз в четыре года проводить выборы. Mm -hmm. Вас такой ответ устраивает, Толя? А, почти. Почти. А, об, объясню, почему. Потому что а, есть же, <coughs> то есть, было такое, разыгрывалось мнение а, Департамента юстиции а, о том, чтобы на время а, существования коронавируса как бы отложить порядок следования Конституции и принимать решения, базируясь на сложившейся ситуации. Значит, если это кто-то, то ли внес такое предложение, это идиот, который не читает Конституцию. Изменить Конституцию можно только поправкой Конституции. Для этого нужно получить две трети голосов каждой из палат Конгресса, в палате представителей mm -hmm. в Сенате, потом передать все это дело поправку Конституции на решение э, легислатур э, штатов, и только если три четверти легислатур одобрят поправку, она будет принята. Поэтому если какому-то идиоту в, в Министерстве юстиции взбрело в голову то, что вы сказали, ну окей, пускай ну, в сумасшедший дом я бы его не сажал, но я бы сказал, что, Вася, почти вы придешь на работу, когда будешь ждать на зубок Конституции. Так, а теперь, играя роль адвоката дьявола, а если не менять Конституцию, то есть предложение не было менять Конституцию. Предложение было так, как, ну, понятно, что было принято решение объявить так называемый... Кто объявит? Министерство юстиции? Нет, об... нет, не, послушайте. Было так, как Трамп объявил что э, все производство должно быть перестроено на производство время подписал, он еще этого не делал, но он подписал это предложение перевести производство на режим военного времени то ну если, если судя по этому а можно ли а, отложить э, следование Конституции в связи с переходом на Какое Более, военное все, это все размышление для, ну, не знаю, я, я прошу прощения, для спора в начальной школе. Значит, у, у нас была война в 1944 году, Соединенные Штаты воевали, и, и, и выборы состоялись. Mm -hmm. Значит, когда бы Америка не воевала, в 1812 м выборы состоялись. В 1864 м выборы состоялись. Более того, что согласно Конституции перенести или назначить какой-то новый срок может только Конгресс ли Поэтому все эти разговоры, что кто-то что-то может отменить... Окей, к примеру, президент может попросить Конгресс принять решение о переносе выборов. Окей, это возможно. возможно. Mm -hmm. Mm -hmm. Но Конгресс, которым заправляет в Палате представителей демократов, скажет, мистер президент, no way, sir. Вот и все. Mm -hmm. Да, интересная ситуация. А, теперь, следующий вопрос идет о том, о самих результатах выбора вот если будет идти голосование по почте то вопрос как э, собирается контролировать э, подсчет голосов очень просто каждый штат создает свою комиссию и там контролируется создает комиссию штат это дело штатами мы живем в федеративной республике у нас mm -hmm. есть 50 штатов когда, например, был бардак в 2000 году во Флориде, то этим занималось, занималось законодательное собрание и занималось штат Флорида. Потом, правда, дело было передано Верховный суд, как мы знаем, но вообще подсчетом голосов занимается штат. Конкретный штат, потому что от каждого штата есть выборщики которые голосуют за конкретного кандидата. Поэтому все это дело связанное с голосованием по почте это дело каждого штата. В вашем штате Иллинойс республиканцев не ждет ничего хорошего. В моем штате Северная Каролина у нас обе палаты законодательного собрания находятся под контролем республиканцев. У нас правда, правда губернатор демократ но тем не менее законодательный вопрос решает решает э, Понял. Теперь принимаем э, следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Uh, уважаемый Алексей, скажите, пожалуйста, существует ли у нас, ну, как бы по закону, а, какая-то ситуация чрезвычайная, военная, там, что бы то ни было, при которой а, приостанавливается действие Конституции? Такого никогда не было. Не было, но существует ли это по закону? Нет, не существует. Uh -huh. Хорошо, спасибо Вот -ка. Теперь 2018 год промежуточные выборы в штате Аризона путем пересчета голосов все-таки победила демократ в штате Джорджия при помощи пересчета или вследствие пересчета голосов проиграла вот эта наша красавица Стейси Эйбрамс <смех> то есть, значит, ну, я не думаю, что мы настолько обречены, даже в случае э, голосования по почте. Я Оля, вижу, я, мы... я живу в Соединенных Штатах. Я, <смех> как бы это дико не звучало, как бы это дико, то есть для меня это, это не звучало дико, я не буду в упадке, в отпаде, не знаю, в прострации, если президентом станет демократ, и обе палаты Конгресса попадут под контроль демократов. Я прекрасно понимаю, что ничего хорошего в стране от этого не будет. Но для того, чтобы разрушить нашу систему, <coughs> на это требуется большой промежуток времени. Поэтому, ялки-палки, я жил при... Два года, когда Конгресс был у демократов и был президентом э, Билл Клинтон, я жил при Обаме два года... Президент Обама два года Конгресс контролировали, и палату представителей и Сенат контролировали его вот однопартийцы. Мы, мы выжили. То же самое мы выживем. Понимаете, я, не надо паниковать. Да, действительно, ничего хорошего из этого не будет. Вот мы говорили неделю назад, они могут пересмотреть состав Верховного Суда, то есть дополнить. Конечно, этому они могут сделать. Но, безусловно, демократы могут это сделать, и если демократом станет президент, демократ станет президентом, и обе палаты, палаты Конгресса окажутся под их контролем, они это сделают. Но, опять-таки, это не есть обрушение системы Соединенных Штатов Америки. Это не есть. Поэтому... Я, я противник паники в том случае, если вдруг э, неугодная мне партия, я, кстати, э, еще раз напоминаю, что я беспартийный человек, я не республиканец, что если неугодная мне партия получит власть и исполнительную власть, и законодательную, переживем. В конце концов, Америка пережила Франклина Делана Рузвельта, который сделал все возможное, чтобы Великая депрессия продолжалась 8 лет. И эту депрессию на эту депрессию поставила точку только вступления Соединенных Штатов в мировую войну. Ну, пережила страна Рузвельта, окей, переживет следующего. Ну, единственное, то есть, я, в принципе, с вами согласен по многим вопросам, но... Проблема вся в том, что э, та ситуация, мне кажется, которая сложилась э, так, как она сложилась сегодняшний день, абсолютно беспрецедентная, и поэтому сравнивать то, что происходит сейчас с тем, что происходило 20, 30, 50 лет тому назад, ну, честно, я просто не представляю, э, как это должно происходить, при том, что сегодня произошло. То есть... Uh, нарвемся... Оля, в... в Соединенных Штатах умерло от испанки 670 тысяч человек. Uh -huh. 670 uh -huh. тысяч. Великая депрессия. Все 30-е годы, все 30-е, в том числе и при Рузвельте, он принял в сторону 25% уровень безработицы. Ну, В 1936 году, когда он второй раз выиграл выборец... Уровень безработицы был сначала 17%, потом 19%. Четверть работающих, возможных работающих людей не, были без работы. Это была экономическая катастрофа, невиданная экономическая катастрофа. Страна пережила. Поэтому Алексей, назовите мне, пожалуйста, так, сейчас никогда не было, это совершенно неправильно. Назовите было. мне, пожалуйста, э в любой отрезок времени, Uh, таких, допустим, радикалов, как окасия Кортес или Ильхан Омар, в любой отрезок времени. Вот, Оля, эти две дамы, две дамы, а в палате представителей 435 депутатов. Uh -huh. И если в палате представителей. что не было? Идиотов в Конгрессе, в Палате представителей в Сенате, да сколько угодно было. Больше И двух. Идиоты, не, идиоты это были это не Нормально, было... когда есть люди, которые, скажем так, ну, у которых крыша, скажем, едет мимо. То есть вы не всегда считаете... Были, всегда были в Конгрессе люди, которые, ну, будем, скажем так, назовем их условно врагами своей страны. Угу. Что дальше? Ну, дальше я вам скажу, что. Дальше будет то, что... Назов... Тогда, зная историю, назовите... Меня... Оля, Ты... у нас есть президент был, который посадил в концлагерь 120 тысяч японцев, и среди этих 120 тысяч 80 тысяч были гражданами Соединенных Штатов. Вы что, хотите сказать, что следующий президент Соединенных Штатов, если он будет демократ, он посадит 120 тысяч своих граждан в концлагеря? И мы пережили это. Толя, были гораздо худшие времена, чем сегодня? Я, честно, не знаю, или были гораздо худшие времена, по одной простой но причине. Потому что мы с вами живем сегодня. Мы Нет, не знаем, потому что, что сегодня, было годы. сегодня... А мы с вами не знаем о катастрофе, экономической, финансовой катастрофе в 30-е годы 19, 19 века, потому что мы в то время просто-напросто не жили. Но Я мы понимаю, не знаем, но... Окей, okay. Алексей, давайте мы... Мы сегодня не будем говорить, что мы живем в самые тяжелые времена в Соединенных Штатах. Мы потому еще не живем в самые тяжелые времена, что у нас есть Велтер, что у нас есть пенсия social security, uh -huh. что у нас есть медикерк, восьмая программа, и бог знает, что чего только у нас нет, того, чего никогда не было. А также у нас никогда не было такого, как Берни Сендерс, Элизабет Уоррен и Акасия Кортес, Которые Почему? Тянут... Ну и что такого? Ой, касся, Никаких да. проблем нет, если мы ну, перейдем доля, Ну, давайте, ну не усложнять. Окей, okay, Алексей, я, знаете, давайте мы если будем. Мы пора, давайте мы будем сенатор, держать. А давайте мы будем держать хоть какой-то диалог, потому что, ну, при монологе. Она понял. одна из ста Ну и пускай <къем> таких, как она, будет там 10 штук. Что дальше? А, что дальше? Дальше. Это социализм. Дальше. Я Бли понимаю. У меня, человека, у которого пол семьи было расстреляно и погибло в концлагерях, uh -huh. меня ничто не пугает. Вас Это другой смотреть, разговор. Это, а я не хочу до этого довести. Вот и все. Ой, ты и не доведете. Не надо пугать радиослушателей тем, что мы живем в самое худшее в истории Америки. Мы живем не в, в не самое худшее. самое живем... худшее. Я думаю, что среди наших радиослушателей есть люди, которые получают живут в квартирах по восьмой программе, у которых есть медикей, то есть бесплатное mm. медицинское обслуживание. Mm. Есть люди, у которых кроме пенсии social security есть еще 401k, которые хорошо живут. Не нужно этим людям внушать, что худшие времена Америка не жила. Мы живем в прекрасное время. Мы живем в замечательное время. Разница только в том, что если вам, не дай бог, завтра понадобится прийти в госпиталь, а вам скажут, не, вы знаете, вы уже свое пожили. Идите домой и дышите свежим Столь, воздухом. А это может быть вам скажут в Чикаго, а мне там, где я живу, мне этого не скажут. Я понял. Окей, хорошо. Ваше заключительное слово, Алексей, прошу вас. Заключительное слово такое, да, господа. Заключительное слово очень хорошее. Вот мы слышим каждый день выступления президента Трампа. Правильно, каждый день. У нас президент Трамп, пресс-конференция, интересная информация. А что делает... Джо Байден. Демократы взволнованы, дамы и господа, сегодня, потому что у них нет человека, который бы мог противостоять Трампу в общении со страной. называет Эндрю Кома. Окей, Эндрю Коума губернатор штата Нью-Йорк, но он не кандидат в президенты. Что делать с демократом в этой ситуации? Вот об этом мы будем говорить с вами ровно через неделю. Замечательно. Спасибо большое, Алексей. Вам всего хорошего, здоровья, берегите себя и услышимся в следующий раз. Всего хорошего, дамы и господа, будьте здоровы и не болейте китайской заразой.